Здравствуйте! Добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел и владелец винодельческого хозяйства Бодегас Лос Маркос, где мы сейчас и находимся. Сегодня мы будем дегустировать белое вино Айрен марки монте Крус, Контролируется по происхождению Део Вальдепеня. Вино на сто процентов состоит из сорта винограда Айрен, который является самым распространенным в нашей зоне. Цвет вина желто -соломенный. Аромат цветочно-фруктовый, очень свежий, потому что это вино молодое, урожая 2012 года. Свежесть чувствуется и во вкусе. Это мягкое и гармоничное вино. Оно легко пьется и оставляет цветочное послевкусие. Это вино лучше всего сочетается с рыбными блюдами, морепродуктами и мягкими сырами. Вино следует пить охлажденным для температуры 6-9 градусов. Уверен, вам понравится и вы получите истинное удовольствие.